Россия попробует возродить авиапром в советских масштабах. Российские власти решили предпринять попытку возрождения отечественного авиапрома с выходом на объемы производства, которых в стране не было с советских времен. Правительство рассчитывает, что в течение пяти лет российская промышленность выйдет на выпуск не менее ста гражданских лайнеров в год, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по развитию самолетостроения в Воронеже. К 2030 году, по словам Мишустина, 30% самолетов в парке крупнейших компаний страны должны быть российскими. На эти цели федеральный бюджет выделит 234 миллиарда рублей в ближайшие три года, 122 миллиарда, по госпрограмме развития авиационной промышленности и отдельно 112 миллиардов, на НЕОКР. Еще 279 миллиардов рублей госкорпорации и авиаперевозчики получат из Фонда национального благосостояния. Эти деньги будут выделяться в виде льготных кредитов под 2,5% годовых на закупку отечественной авиатехники. Это важнейшие длинные деньги для формирования государственного заказа, подчеркнул Мишустин, добавив, что срок кредитов составит 20 лет, цитаты Патас. При этом производство, по задумке властей, будет постепенно на 100% переведено на отечественную компонентную базу. Важно обеспечить полную технологическую независимость от использования импортной продукции, от иностранных материалов, комплектующих, пока не имеющих отечественных аналогов, — сказал Мишустин. Он добавил, что Россия должна сохранить статус мировой авиационной державы и не только обеспечить собственные транспортные потребности но и выйти на мировой рынок. Программа государственного заказа на воздушные суда отечественного производства до 2030 года, утвержденная правительством, включает поставку 583 машин. Помимо САКХ и САПОРДЖЕТ-100 в план включены Ил-114, Байкал, 5 типов вертолетов, арктический турболет l 410 а также самый дорогой проект в линейке, среднемагистральные МС-21, которые задуманы как прямой конкурент массовым лайнерам Боинг и Airbus, писал в июле Коммерсант. Избыточно амбициозная программа имеет неясные перспективы. До коронакризиса российским авиакомпаниям требовалось 50-70 самолетов в год, включая и Airbus, напоминает научный сотрудник Института экономики транспорта в ИШЭ Андрей Крамаренко. Власти хотят производить по 70 мс 21 ежегодно, но внутренний рынок вряд ли переварит больше 30-35 штук, оценивает он. Выход же на внешние рынки затруднен избытком самолетов после пандемии, а также активным демпингом со стороны Boeing, который восстанавливает портфель заказов после провала 737 MAX. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.